Когда на сердце боль или пустота, Ты вспомни, в этом мире все не вечно, Ничто не будет длиться бесконечно, Но ценится любовь и доброта. Прости всех тех, кто душу растоптал, Прости и тех, кто сделать так пытался, И улыбнись, ведь человек старался, Он гений, если он тебя сломал. Признай, что он талант в своих несчастьях, Счастливый боль тебе не причинит, А кто тебя обидел, тот во власти своих печалей. Горестям магнит, прости их всех, Несчастных и унылых, всех тех, В чем сердце солнце не горит, В их жизнях лишь тоска их дней постылых, У них душа сильнее твоей болит. А ты попробуй стать сегодня небом, Попробуй стать сейчас морской волной и улыбнись, где б ты сегодня не был, и счастье в унисон споет с тобой. Пусти любовь сегодня в свое сердце, Пусть станет, как целебный эликсир. Открыв навстречу жизни, Настя, ж дверцу, Увидишь, как прекрасен этот мир.